Привет, коллеги! Меня зовут Ольга Кузьмина. Я из Челябинска. В профессии я 15 лет. Что побудило меня пойти на курс риэлтор профессии и бизнес? Это некоторый застой в работе. И случайно в интернете я увидела вебинар Дарьи Горлей и Антона Дробот. Послушала его. Ребята зарядили меня прям каким-то позитивом, было очень много драйва, было очень много интересного. Поэтому от предложения, которое было сделано, я отказаться не смогла. А потом начался месяц интенсивной работы. Теория, практика, и снова теория, и снова практика. Было много интересного. То, чего я никогда не делала раньше. Мы делали сайт. Причем сказать «делали» — это реально делали своими руками. Огром... Мне было очень сложно. Я не спала ночами. Огромное спасибо группе поддержки, которые, несмотря на... Группе технической поддержки, которые, несмотря на разность часовых поясов, связывались со мной и помогали исправлять ошибки и двигаться дальше по программе. Было очень сложно. Этот месяц просто ни с чем не сравним. Но дорогу осилит идущий. Сайт был сделан, запущен запущена была рекламная кампания, было несколько заявок. Но должна сказать, что в этой, в этой программе... На процентов работает, работает эта программа на новостройках, потому что со вторичкой на тот момент было очень мало, небольшое количество объектов, поэтому те заявки просто с колес пришло, приходилось выполнять. Нужно было подыскивать необходимые объекты, делать шаблоны, отправлять клиенту. Ну, в общем, была проделана огромная работа. Я с большой благодарностью передаю свои, свои, свою благодарность ребятам Дарьи и Антону, которые создали такой прекрасный продукт, который подойдет не только начинающим, но и риэлторам со стажем. Это как хорошо сбалансированная диета, где, которая полезна и приносит свои плоды, если все выполнять по рекомендациям. Огромная, еще раз, огромная благодарность административной группе, ребятам из группы технической поддержки. Вам просто респект. Что было интересно? Интересного было много. И скрипты, и само изготовления этого сайта и самое главное это ты видишь результат своего труда это вообще дорогого стоит очень интересно очень много драйва очень много позитива спасибо вам огромное этот курс я рекомендую всем.